Привет! Я сегодня хочу вам показать новые журналы «Вышивка для души». На этой неделе мне пришло их целых три. Приходили они по одному выпуску. Лежат они, правда, наоборот. Вот это был первый и эти два следующие. Так что эта неделя меня прям радовала. Начнем с первого выпуска. Вот здесь у нас будут схемы цветы, зайки, морской прибой, вечерний город, э, восточный калаш и пернатые гости. Это будет вечерний город. Значит, даже не знаю, чтобы вам рассказать такого приятного об этой неделе. Она была очень тяжелая. Работы было очень много. Я приходила с работы и засыпала сразу же. И проспала так всю неделю. Вот сейчас даже специально полистала свой ежедневник, чтобы ну, вспомнить, что же там было. И оказалось, что там только списки дел и списки покупок. Вот, так что, чтобы такого вспомнить-то, не знаю... Ну, попробовала шурму очень вкусную, которую две недели собиралась попробовать. У нас просто новая точка открылась. И я каждый раз проезжала мимо нее и думала, что хочу выйти и попробовать ее. Но погода такая была. То очень сильный ветер, то мороз. И вот в среду, а сегодня пятница, в среду была хорошая погода. Я просто прогулялась и попробовала ее. Этим мне и запомнилась неделя. Ну, действительно, шурму стоит помнить. Она необычная такая была. Хорошая. Вот, ничего, что я так целый журнал пролистала, рассказывая про свою неделю, про шурму какую-то. Вот. Затем, нежданно-негадно, мне пришел вот этот выпуск чудотворных икон. Мне нравятся такие вот упрощенной композиции каких-то более сложных изображений. Это Патчайская икона, моя любимая, кстати. След у нас в храме, ну куда я хожу чаще всего, тоже есть Патчайская икона. Чудо Георгия Змея. Она у них классная. Я однажды вышивала икону бисером, но не по такой схеме, а полностью сама. Я увидела в книге значит, фреску, по-моему, Архангела Михаила. Просто ее перерисовала и вышла. Подарила своей подружке. Вот, кажется, вышивка гладью. Блаженная Матрона Московская. И звонит такая. А вот этот журнал я получил прям-прям сегодня, когда возвращалась домой. Так что я его не листала, только видела вот этого оленя на обложке. И сейчас первый раз вместе с вами откроем. О! Ой, вот это прям... Как сказать? Был такой художник, импрессионист. Тулус вот прям на него похоже. Усадьба, вот это похоже на мой город. О, Натюрморт, классно. Париже, о, это как раз та картина, о которой я говорила. У меня почтальон такой, вот он так складывает журналы. Они, кстати, полежат и выпрямляются. Вот те предыдущие два тоже, когда я их достала, были согнутые. Сейчас выпрямились здорово, прям так я вот саму картину у Латрека такую не видела ну прям его стиль может быть и есть такая картина я работала в магазине для вышивки и там была такая женщина, которая любила вышивать оленей и она так забавно говорила что я вышью оленя и представьте себе там идет олень вот идет олень Вообще называется на опушке. Цветы. Ой, на этот раз кажется, они срезанные, а как будто как на поляне маки, причем. Может быть, я буду выращивать маки. Такие декоративные. Не знаю. Весна придется покажет. Усадьба. Ага, это значит, что тюрмор там начался. На первой странице. Классный филин. Такой лохматый. Так что вот. Эти журналы. И ваше видео. Все, что меня связывало с вышивкой. На этой неделе. Так что спасибо всем, кто снимает видео о своих работах. Это очень нужное дело. Спасибо вам. И пока.